Пух. Просто прошел рядом. Ну разве это не красота? <ролк> <ролк> нам международные конфликты не нужны. Сразу три или четыре бамбуковых дерева сломались под ним и он упал вниз. осталось очень мало, там не более тысячи. Здесь семья из десяти горил. Во время брифа нам сказали, что нельзя приближаться к гориллам очень близко и стараться всячески избегать физического контакта с ними. Они сидят очень тихо. Если бы не гиды, то мы прошли бы в трех метрах от них и не заметили бы. Только изредка Слышен хруст, как ломается бамбук, который они едят. Вообще гориллы оказались очень коммуникабельными и любопытными. Они все время пытались к нам подойти, и мы сами отходили от них. А Еще гориллы очень умные. В Стэнфордском университете ведется проект Коко, в ходе которого самку гориллы удалось научить многим словам языка глухонемых. Горилла Коко оказалась способна довольно адекватно общаться с человеком. Наговорила много интересных вещей. Вообще, у Горелл нет естественных врагов, поэтому к ним можно подходить близко, они не боятся, подпускают людей. Вот, видите, сейчас здесь лежит самый главный самец, называется Silverback, ну, серебряная спина. Просто лежит, отдыхает, мы вокруг него ходим, мы рубили мочетами э, бамбук, мы были буквально в трех метрах от них, и если бы они не шевелились, мы, возможно, даже просто прошли бы мимо и не заметили. Но с нами гиды опытные, они все замечают, все знают. А так абсолютно ни кое то просто какой-то шум иногда. Кто-то ломает бамбук и ест его. Вообще горелы питаются бамбуком и красными муравьями иногда. Вот они живут в таких бамбуковых рощах. Мелкие могут лазить по бамбуку, а крупных бамбук уже не выдерживает. Мы сейчас видели, как один пытался залезть, но... Сразу три или четыре бамбуковых дерева сломались под ним и он упал вниз. В общем круто. Вот такие вот гориллы, горные гориллы. Их осталось очень мало, там не более тысячи. Да. А, здесь подросток у нас. Вот этот ребенок трехлетний. Нам международные конфликты не нужны межэтнические, поэтому мы устраняемся. Уже приличное время идет дождь, но природа, конечно, тут просто бомба. Просто такая вот. Вот это как раз то, что я люблю. Вот такую природу, прям вот дикая-дикая. Вообще просто шикарно. И ты один тут находишься. Посмотрите вперед. разве это не красота? Но вообще сразу хочу сказать, что идти на горил стоит. Это однозначно. На вулкан идти стоит, это тоже однозначно. Здесь вопрос цены. Сразу скажу, что в Конго опасно. Как вы видели, что на вулкане вчера, что на гориллах сегодня, что по дороге. Нас все время сопровождает вооруженная охрана. Это не, не какой-то там ЧОП или еще какие-то там полиции. Это работники парка, это рейнджеры. И они сами говорят, что да, здесь опасно. Поэтому мы с оружием. Иногда они останавливаются в парке и прислушиваются, и что происходит там слушают и дальше потом уже мы идем гориллы стоили 200 долларов с человека это очень дешево в Уганде это стоит 450 долларов сейчас а в Руанде это стоит то ли 1200 то ли 1600 долларов нам повезло потому что сейчас low season и только два месяца в году с 15 октября по 15 декабря сегодня 4 ноября, лоу season, цены пополам. То есть мы сходили на горел за 200 долларов. Это просто нереальная цена. Я вам однозначно говорю, это стоит того. И Конго, опасная страна, но очень красивая, очень интересная. У нее огромный потенциал туристический. Прям вот, пуф. Пока что это best of the best в Африке, из того, что мы проехали. но ну, я имею в виду в плане экскурсий то есть если сравнивать в целом в страну то возможно нет но в плане экскурсии блин это просто такие крутые реально ну, ну вы видели сами метр от гориллы, полметра от гориллы прям возле вас ходят гориллы реальные дикие гориллы вот вот такой вот Конго демократическая республика Конго ну что вот здесь закончилось наше путешествие гориллам вышли в лагерь вы довольны? Да. Супер. Гориллы стоят 200 баксов. Стоят. Они больше стоят. Супер. Правда мы все мокрые. Вот смотрите. Все и носки такие же, это и все. И куртка такая же, прям все насквозь. Сейчас буду менять все, кроме трусов. Получилось перейти границу Уганды и Конго сегодня. Вот наш сопровождающий. Вот Innocent нас проводил, заселил в отель и сейчас уезжает. А мы отблагодарили его и пойду сейчас покушаю. Вот, ну и ложимся спать. Вот наш отельчик. В общем, границу не перешли. Приехали в 6.30, она уже закрыта. На улице Темень кромешная. Работают только где-то здесь дизель-генераторы слышно? Как? Ничего не видно. Смотрю под ноги, чтобы не встать в лужу. Пойду поем конголецкой кухни. Городок называется Бунагама. Кому интересно, посмотрите по карте, где он находится. На границе Уганды. Бунагана, Демократическая Республика Конго. Вот так вот, значит, выглядит он. Видите, да, ничего не видно. Вот один маленький фонарик есть. И все. Так, вот здесь ресторан, где я заказал уже... Касава Брэд и рыбу. Сейчас сядем, пойдем покушаем. Такая зазинья, колоритная. Дверь закрыта. Сейчас поем рыбку и касава Брэд. Настоящая английская еда. За все заплатил 5 долларов. Сейчас поем и пойду спать. Вообще Шиму надо есть руками. Но я что-то это, немножко побрезгал, ел вилкой. 5 долларов заплатил за обед. Съел две рыбки какие-то речных, каких-то пескаря и пол этого шима. Люди ходят, ничего не понимают, что происходит. Белый приехал к ним в деревню, сидит в местном ресторане. Ну, в ресторане все заходят, типа говорят нам бонжур, бон аппетит, говорящая сторона. Заходишь, поднимаешься на верхние этажи, железная дверь. Ничего себе у них праздник живота. Все okay, вот такое вот. Показать сейчас о тебе говорили. Да? Хотя ну, для вот тебя видео снять. Сейчас покажу еще туалет. Главное, oh. кстати, души нет. Ah, а, есть душ. Все, супер. прям на драковине. Удобно. Просто <звук> вот, <значит>, <звук> туристов. <звук> Французская страна. Франц... Да, а с консерв... <звук> консервами <звук> все как-то. Like Асфальт. в общем долгими тяжбами покидаем конго и впереди виднеется уганда и заветная цель наша асфальт мечты последних дней ровная дорога прям такой контраст смотрите баба вот это вот это класс Такого, что резко да. резко видно, что... все теперь-то мы заживем все на границе уганды заполняем анкеты сейчас вклеим вот такие вот мне клеют такую визу в уганду паспорт мой пограничник Добряшка. разрешил его поснимать Вон в Конго растут эвкалипты, а здесь растут цветочки цветочки и маленькие деревья. Вот автобусная станция. И здесь, насколько я помню, если я не ошибаюсь, опять левостороннее движение будет. Так что мы сейчас снова перестараемся. Вот мы наконец-то приехали в Уганду. Как ее называют? Жемчужина Африки. Прекрасные виды. Просто красотища. Везде, где едем, везде чисто, везде террасы, везде что-то делают. Вот за нами озеро. Дети набежали. Хеллоу. Окей. Okay. You are in the school? Going to the school? Primary school. How old are you? How many years? Huh? Don't know? Окей. Okay. Вот такие дети. Все босиком ходят. Все он. Кто в чем? Поехали до экватора, жаль, конечно, что уже вечером время 6.15, уже темно, но все равно экватор юг и север Уганда, вот такой вот он экватор, вот тут собрались зеваки, поставили машину, дальние врубили, чтобы было хоть посветлее. Не успели вчера приехать и уже уезжаем из Уганды Ганду не получилось у нас толком посмотреть сильно. Зато посмотрели много Конго. Едем в аэропорт на такси. Оставили машину у, у Кашигина Романа. Знаменитый тоже русский мужик, который живет в НТБ, Занимается туризмом. Много у него разных интересных туров. Отель свой. Вот мы в отеле оставили машину у него. Потом приедем... И продолжим путешествие по Уганде и поедем уже на север на север Африки и до Москвы. Надо будет завершить кружок по вот дороге. Смотрите, асфальт прокладывают. Мы вчера ехали. Вот так много нет, ой, не асфальтированных дорог в НК в Кампале. Что сейчас рада асфальту?